Дорогие подписчики, и не знаю почему я решил это видео. Я знаю, это было это было очень тяжело, я знаю. Я прекрасно вас понимаю. Набежитесь, товарищи. А с вами. А, а, а, а. С вами был Курс